И восстали машины из пеплоядерного огня, и пошла война до уничтожения человечества, Но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь и прямо сейчас. Дород. Здорово, мужские мужчины. Я не думал, не планировал и не рассчитывал делать киноматериал про новый скорстрик Ястреб X3 или лучше сказать 3X. Но ситуация в рейтинге все-таки заставила меня обратить на него внимание, ибо мало кто понимает, как с ним играть, или же наоборот, как ему эффективно противодействовать. Пока не стартанули, обязательно загляните в мою любимую новостную группу по колдушечке. Там можно найти свежайшую информацию о будущих обновлениях и нововведениях. Можно лампово почилить в беседке сообщества. Можно и даже нужно поучаствовать в конкурсах на БПшки или Сепишки. А также можно Никит черкануть, чтобы получить скидос на Сепишечке. Это потрясающее объединение уже заждалось тебя по ссылочке в описании. Что же не так с новой серией очков Ястреб x 3? И почему этот скорстрик сейчас является самым сильным? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно просто посмотреть на стоимость данного приспособления. 750 поинтов. 750, Карл. Это очень низкая цена для такой штукенции. Для сравнения, Голиаф стоит 900 поинтов, кассетный удар 950, вертолет-невидимка 1000 очей. Казалось бы, данные скорстрики должны быть намного эффективнее ястреба, но тут объективная ситуации не в их пользу. Галиаф можно спокойно разбить, хоть с основного оружия, хоть со стингеров с термитами. Зону поражения кассетного удара можно без проблем миновать. Ну а вертолету невидимке будет достаточно пару ракет со Стингера, чтобы тот отправился на металлолом. С ястребом 3 x все иначе. Чтобы уничтожить данного летуна, придется немножечко попотеть. Частенько в бою я наблюдал вот какую картину. Как только активируется данный скорстрик, неважно в моей команде, его юзанули или во вражеской, люди начинают тупо бежать. И наверное это правильно, ведь данный я достаточно бронированный. Его перестрелять раз на раз будет очень сложно. К тому же мы помним, что эта херь еще и быстро маневрирует. Кто-то сейчас может сказать, а почему бы не взять самонаводящийся стингер? К сожалению, в этом сезоне стингер занерфили, ему увеличили время автонаведения. Если вы будете наводиться на вражеский ястреб, то челик это услышит и скорее всего улетит от выстрела. Все было бы хорошо, если бы стингеры не были бы занерфены. Пока что против этой серии очков они не очень эффективны. Немножко лучше себя показывает противовоздушная турель, но у нее есть ряд минусов. Первый это конечно же цена 850 поинтов, когда сам ястреб стоит 750. Второй минус это количество выстрелов за такую стоимость, если я не ошибаюсь их 2 или 3. В комментариях, мужики, поправьте меня, сколько за раз шмаляет эта труба. Знаю, что немного, и поэтому я ее никогда не беру. Хотя, вещь очень полезная и нужная. Если бы она стоила 600 очей, и ниже, я непременно взял бы ее на постоянное вооружение. Но такая стоимость, это просто грабеж. Есть альтернатива, но она прям мега хардкорная и, скорее всего, малоосуществимая. Если ястреб будет лететь низко, то можно попробовать применить против него. По эми гранату и если вдруг каким-то просто чудесным образом он пролетит в зоне поражения гранаты то он разрушится Следующий вариант, уже попроще, можно взять самолетик, который, к нашему счастью, стоит намного дешевле ПВО-турели. Если ястреб будет лететь на вас, то вы можете пульнуть прямо в него дрон, который его разобьет. Без доли везения здесь, конечно, не обойтись, так как искусственный интеллект дрона-убийца оставляет желать лучшего, как, например, он может сагриться вообще на другую цель. С переменным успехом работает, частенько он не поражает цель вовсе. Но этот способ имеет на существование. Есть еще один неординарный способ борьбы с новым скорстриком. Но тут опять должно соблюдаться условие. Ястып должен лететь низко, чтобы против него можно было применить грави шипы. Данный способ я обнаружил совершенно случайно, как раз таки, когда сам играл на ястребе и против меня был применен данный трюк. Есть стопроцентный но довольно дорогой способ, конечно же при помощи системы Эми. я думаю такой дорогостоящий электромагнитный удар мало кто будет применять против данной перделки, хотя я уверен, ястреб уже успел поджечь не одну задницу в рейтинге. Пока я записывал геймплей с данным летуном, мне кажется не один десяток людей подгорел ибо воевать с этой штукой вообще никто не хочет хотя можно и это не так сложно сейчас я вам все расскажу но сначала пошли респекты вот этим потрясающим людям за то что оформили спонсорку на данный кинотеатр благодаря вам я теперь могу себе позволить модные аксессуары на лето не забудьте в дискорд сервере роль получить чтобы это сделать черканите мне или админом а чтобы сделать печальную грусть Ястребу и 3 нам всего лишь нужно найти его оператора. Оператор это юнит, который по замыслу игры управляет дроном. То есть тут разработчики логичное и оправданное решение сделали. Умирает оператор, погибает и дрон. К слову у скорстрика ракеты хищник такого движения нет. Когда я подрубал Ястреба, то в основном меня как раз-таки сбревали таким вот способом. Противники начинали забегать на мой респ и безнаказанно устраняли мою никому не мешающую модельку, зарепающую в планшете. Таким способом и я пользуюсь, ибо это ахиллесово пята данного летуна. Некоторые противники не заботятся о своем местонахождении, они буквально могут подрубить данный скорстрик на открытой площадке, даже не попытавшись себя как-то спрятать. И это ой как неправильно. Я стрип опять прилетел, Пол на респ отлетев. Без понятия, как залечить этот жопный ожог. Оператор где-то стоит и на нас немножко фармит. Мы его отыскать поскорее все идти мы хотим. Я стриптрик забудь обо всем. В нас не надо стрелять, мы добро. Ну и все, короче, хорош стрелять тоже по нам, а? Против оператора еще можно применить ракету «Хищник», если вдруг он по каким-то причинам запустит ястреб на открытой площадке, то не составит труда его найти и огорчить. Хочу вам, мужики, показать живучесть данного скорстрика. Как видно, нужно почти что отстрелять фул обоему штурмовой винтовки, чтобы победить данного зверя. Вроде как-то это грустно, но что если это будет делать не один человек, а хотя бы двое или трое? А если всей командой зажать, так вообще не почувствуете его? Вот в том-то и дело, когда я юзал ястреба, то огневого сопротивления на себе я не испытал, так как противники жали на гашетку и тупо убегали, но если бы они все вместе начали стрелять, ну или хотя бы по одному, а другой потом бы добивал, вот тогда бы я не сдобровал. Искать оператора, конечно, можно, но не факт, что его получится найти. А сколько времени будет потеряно и подумать печально. На данный момент это сильнейший скорстрик в арсенале, цена низкая, можно даже достаточно долго его использовать, маневренность хорошая, урон и сопротивляемость тоже неплохая. А главное это то, что психологически этот летун заставляет противника отступить и спрятаться. В режиме захвата точек и опорном пункте это действительно классная вещь. Я уверен, что ястреба подрежут, но пока этого не произошло используйте его с головой и не бойтесь ему противодействовать. Все более-менее актуальные приемы я озвучил. Слово, брата-брат, как тебе данный скорстрик? Используешь его в рейтинге? И успел ли ты от него подгореть? В комментариях оставь свое сообщение, ну и оптом кулач не забудь шибануть, если на префайре не успел это сделать. Ну все, жму руку, мужик, с тобой все это время был Агнецкий.